Жили были два друга. Когда-то очень давно жили были два друга. Два юных молодых парня, им уже было лет по 18, может быть 20. И у каждого из этих парней были свои цели. Один из парней хотел быть моряком, ходить в море, управлять кораблями, перевозить грузы, бороться со стихией. А второй друг хотел стать фермером, возделывать землю, растить скот и хотел иметь хорошую большую семью. И они знали об этих целях, и они росли, развивались, уже начали работать, каждый шел к своим целям. И в какой-то момент тот друг, который хотел стать мореплавателем, он добился этого, и ему пришлось как мореплавателю покинуть свой город и уже уйти плавать в другие страны. Ну и, соответственно, таким образом они потеряли связь друг между другом, хотя выросли они в этом городе и очень хорошо дружили. Не разлей вода, как говорится, друзья. Но прошло очень много-много лет, лет 20 прошло, и этот мореплаватель оказался по работе опять в своем городе, где он вырос. И когда он сошел на берег, он решил найти своего друга найти своего друга и спросить, как он живет. Но когда этот мореплаватель уезжал, в их дружбе произошло одно интересное событие. Событие заключалось в том, что тот друг, который уже хотел стать фермером, он уже знал ту девушку, за которую, на которой он хочет жениться. И когда этот мореплаватель уходил в море, он только, как говорят, «Колым занес», да? Там была вот такая ситуация, что эта девушка, она была, ну скажем так, не самая красивая, не самая лучшая. И вот этот парень, который хотел стать фермером и жениться на этой девушке, он пришел к ее отцу, а у него уже было 10 коров. У него уже было 10 коров, и он, сказал, он пришел к отцу и говорит, слушай, я хочу жениться на твоей дочери. И я тебе привел вот 10 коров, забирай, я буду жениться на твоей дочери. И он приводит свою дочь, но приводит другую. Он говорит, на, забирай. А этот парень говорит, нет, я не хочу твою старшую дочь вот эту замуж брать. Я вообще люблю твою младшую дочь. Отец так посмотрел на него, говорит, ты что? типа, ненормальная, она же страшная, она некрасивая, она вообще убогая. И за нее даже три коровы стыдно давать. Поэтому, ну, если хочешь, давай три коровы а, и забирай ее. Он, ну, говорит, за 10 коров забирай старшую мою дочь. А этот парень наставил, говорит, нет, я хочу заплатить за твою младшую дочь 10 коров, и я хочу на ней жениться. И по итогу он, конечно, заплатил и забрал младшую дочь что происходило дальше. И, он, и об этом всем знал его друг мореплаватель, который вот-вот уже собирался уходить. И он его тоже отговаривал. Он говорит, да она же страшная, она некрасивая, она худая, она, у нее только кости, глаза впалы. Ну, В общем, обесценивал как может, да, по-энелферски расскажу. Обесценивал как может. И, а этот друг все равно уперся, сказал, нет, это моя женщина, я за нее готов отдать всех коров, что у меня есть. У меня есть 10, поэтому я хочу вот на ней жениться. И так получилось, что этот мореплаватель, ему нужно было уже уходить в море. Ну, то есть он не дождался свадьбы, ничего этого не дождался и ушел. Но он знал, что он точно уже женится, потому что он друга своего знал, что он упертый, как баран. Так вот, когда он вернулся в этот город, он вернулся в то место, где жил его друг 20 лет назад. И оказалось так, что этого дома уже нету. Да, он разрушился, стал ветким, там просто уже поле. И он тогда начал думать, а где же он может быть, где мне его искать. И он шел вдоль берега моря и увидел девушку очень красивую. И он даже там захотел с ней познакомиться, но он увидел, что она замужем. Поэтому он просто подошел к ней и спросил, здравствуйте. Она вежливо ему ответила, скажите, а вы знаете такого-то такого человека, Там назвал имя, фамилию. И она говорит, да, вы знаете, я знаю этого человека, он у нас такой известный фермер. И говорит, ну вот он живет там-то, там-то, да, сказал адрес. И этот друг пошел, нашел этот дом и пришел в гости. Конечно же, они обнялись, как старые друзья, начали разговаривать. И вдруг гостеприимно его принял, начал что-то накрывать на стол. И он видит, что у него шикарный дом, у него все хорошо, очень много продуктов. В очень... общем, они начали рассказывать, кто как жил эти 20 лет. И самое интересное, этот друг, то его вспомнил, говорит ему, что, ну а как жена твоя? Он говорит, да у меня все хорошо с женой. И в этот момент заходит эта девушка невероятной красоты просто, которую он встретил тогда на берегу. Это она оказалась его женой и ему подсказала адрес. И он так, ну, не стал ничего говорить, но очень сильно удивился. Он прям восхитился, что это же за эту девушку даже отец не хотел даже трех коров брать. И вот они общались, все было хорошо, они поужинали. И он нашел момент, чтобы... Когда его друг не слышит, подойти к этой его жене, которая уже стала просто невероятной красавицей. И он спросил: ну, набрался смелости и спросил: Говорит, а это действительно ты? Тебя там так-то, так-то зовут? Ты же была совсем другой. Я не представлял, что ты можешь быть такой вот, просто шикарный, роскошный, красивый, смелый, уверенный. Он говорит, да, это я. Он говорит, а как тебе это удалось? Она говорит. А я просто однажды поняла, что я стою 10 коров. И на этой веселой ноте я благодарю вас за этот день. И увидимся завтра.